Мечта о покупке авто сбылась? А ты все еще без номеров. Досталось всего два дня на регистрацию, а времени катастрофически не хватает. Регистрируйся на портале госуслуги.ру. Оформляй заявку, выбирай дату и время. Все быстро. Госуслуги.ру. Проще, чем кажется.